Всем привет с вами рюферы Геймс. Да сегодня мы будем снимать видео не... Всем привет с вами рюфер. Сегодня будем снимать видео. Я забраться не могу. Я буду снимать так начало. Это будет мое начало. Давай. Давай заново. Всем привет, с вами Мир Ферри. Да ты! Ты Я это... Всем привет, с вами Мир Ферри да, блин, да, и... Себе... Да, это это ты! Всем пока. Давай. Всем привет, с вами Мир Фэри! Да, Давай, Давай. Подожди, подожди. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей, и вы выполнили канал Севгеймс и Мир Фэри, и сегодня мы будем снимать моим другом. Всем привет, с вами Мир Ферри и Севгеймс. А я еще, еще не начал. Да, блин, ты сказал, когда начинал? Как я уже сказал, Мир Ферри, поздоровайся. Привет! Как нам весело, да? Да. Я думаю, мы снимаем, что реально. Давай. Ну, я снимаю. А, да. А я выключил. Где там? Офигеть. Офигеть. Новое дерево. Так я его увидел.